Давай Привет, мужчины. Значит, информация следующая. Во вторник, 6 числа, вечером в 19.00 по Москве. Состоится стрим на моем канале. Это прямой эфир, напоминаю, на котором ты можешь задать вопросы. Вот, он посвящен будет теме свиданий. А в преддверии тренинга. Свидание, уровень Бог, который будет 10-11 марта. Вот. Здорово. А? Здорово! Здорово! <свеч> Ты круто выглядишь, кстати. Ты круто выглядишь. Ты, у тебя такое лицо, как будто не ожидал такого. Я, не такое... я круто, вы чё мужики? Ой, я не, не брила ноги два-два дня там. Что? Почему? Потому, что я очень ну, мы вообще наглые парни, поэтому мы и STIM. но ты Дальше. такая интересная, правда, тебе хорошего дня. Пока. <Смех> звук ты <-то> какой, блин. <смех> <смех> <van. смех> ты не снимал, да? Не снимал. Ну, так, да, я не знаю, что там снялось, что не не что знаю. Знаю. это, ну, можешь там, не знаю, не прерывать, а просто, например, соединить к это, это мы, короче, едем с тренировки. Это мы едем с тренировки. <смех> а не ты знаю, горизонтально снимаешь, <смех> Это да, мы да. едем с, трени... ну, как с тренировки Это мы едем с да. бега вот. Мы решили, как говорил Михаил Горбачев, начать бегать по утрам Но мы уже давно как бы решили начать Вот, и к чему я все это? Ребята, можно познакомиться с девушкой в любом месте, в любое время Пробки. Вот на светофоре была девушка из мини-купера. Но... Ну это конечно же мы Правильно, да. мы заплатили ей деньги, сняли мини-купер, что подъехала в нужное время. не снял мини-купер, да? Да, на самом деле она просто стоит. Как было на самом деле? Мы дали бомжике 300 рублей или сколько там стоит, как нас тули мы сидим в тачке подходит бомжиха короче ой вы мне льстите и потом она сейчас знаешь брин, брин", на мини купе а я говорю это был мини купер да ребят кстати вон мини купер давай нагоним его еще раз только номер с бомжихой не с бомжихой там хорошая девушка сидит которую мы нагло льстим он такой зеленый военный мини-купер какой-то спецназовский блин нас мини-купер да спецназ слушай ну давай мы это а ч цель то какая Денис пожелать бобра ну ты уже дожди здорово еще раз мы продолжаем нагло льстить тебе дубль два. А как тебя зовут? Юля. Юля. Меня Вов зовут. А ты, Юлечка, это, зачем себе зеленый мини-купер взяла? А давай, это, чуть проедь и притормози, поболтаем минутку и разъедемся. Да, да, вот там за светофором. Короче, блять. Кстати, она сказала, что она опаздывает. Мы сейчас как бы посмотрим. Она, тормозит, она Сказала, или? что она опаздывает. Ну да, это. Прямо мы же денег заплатили, денег. Как говорить, она опаздывает. <как> ну, в смысле? <как> мы, мы дали 123 рубля, чтобы она там не, не тормозит. Да сейчас она тормозит. Она сейчас увидит где-нибудь это. Где может проехать ее этот мини кутер Я там, конечно, снимаю. это. Да какая разница? А в инсту это, это не выложишь, да, Но потому почему? что оно горизонтально, не горизонтально, вернее. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Сейчас происходит. Тихо. Она что, выходить собралась что? на себе. Как, кстати, пахнет каким-то, приятным приятно с Я чувствую, если они тут это живой не выпустит. Да ладно, что-то максимум будет класный секс. Слушай, ну мы так по вот здоровым. Нет, здесь холодный сыр. Да, вот тоже Это, а мы с тренировки бегали, поэтому потные, мокрые, вонючие. А что так не холодно сегодня? А я шарфом заматываю, тебе что-то волосы. Да тут много всего. С района. Да. А вообще кем работаешь? Юля. Гвалтера. Давай это номер, мы поедем холодно. У тебя обычно военная пряжка такая солдатская. Нормально. Ну, клевая солдатская пряжка. Ну, чего Давай записывай на свой и делай дозвон. Вернее, знаешь, как сделал? Меня он сейчас сдох. Ты мне просто минут через пять смс не кинешь, ладно. Давай я сделаю сам все, что надо. Я побежал, короче. Ты так смотришь, чтобы я не вел, короче, какой-нибудь. Вот ты просто чуть, -чуть попозже, через прям пять лет. Там же придет сообщение о том, что вам звонили, нет? Так не будет? Возможно. Короче, Юлец, мы тебе просто Хорошо. хотели пожелать Спасибо, доброго утро. Давай тебе внимательно. Что-то прям сегодня раз утра на перебор, вот такие спортсмены. Все, мы ну, какие спортсмены. Блин, это весна, что ли? Это сегодня там 3 или какой-то 4 марта? Да, конечно, какая весна. Такой дуба. Давайте вам тоже хорошего дня. Прикольно, что вы такие смелые. не, масса на самом деле. Напили. Завтра во вторник, в 7 часов вечера по Москве. Стрим по теме свиданий. То есть буду отвечать только на такие вопросы. Жду тебя в прямом эфире, увидимся. Ссылка, ссылки не будет, это все будет в прямом эфире на моем канале. Как-то так. Пока.